привет, дорогие друзья! Удивительно то, что на Земле происходят ужасающие и необычные явления. Вообще, это очень тяжело объяснить то, что люди привыкли видеть. И это реально происходит на Земле. Земля фактически, можно сказать, в заложниках необычных объектов. И вы это понимаете прекрасно. Я хочу вам показать несколько видео, которое произошло на этой неделе. Ну, может, чуть-чуть дольше. Но суть в том, что это происходит именно в любом месте. Кстати, вы можете сами быть очевидцами в том месте, где происходят необычные явления. Но то, что вам сейчас покажут, вы не поверите. Да исход один и тот же. Это обман или зрение, или 3D графика. Ну, в общем, много чего вы можете увидеть. Но поверить вы можете только в том случае, когда увидите эту историю. Я уже рассказывал про Украину, где происходят аномальные явления. Я показывал видео, где работают необычные ученые над оружием, которое похоже на НЛО. Я рассказывал про США, как изобрели необычный спутник убийца. И это все происходит именно на Земле. Посмотрите. Четыре удивительных видеосюжета, которые вас шокируют. Но суть в том, что вы должны сделать выбор, правда или нет. И кто в этом причастен, зачем это делают и кому это выгодно. Ну а с вами я прощаюсь. До новых встреч. сто семьдесят пять